Всем доброй ночи. Я сегодня собиралась на самом деле лекцию еще одну снять. Но боюсь, что сил у меня хватит только на один ритуал. Но очень важный ритуал. Вы знаете, дорогие друзья, иногда бывают такие моменты, когда человек просто... Ну вот вот уже мечта близка, вот уже должно все получиться, а вот ни в какую. То одно тянется, то второе тянется, то что-то еще там, какие-то трудности, проблемы, вопросы нерешаемые. И вот все время откладывается это на завтра, на послезавтра, а иногда на годы. Дорога закрыта закрытый путь. И сколько бы человек ни старался, у него не получается продвинуть с мертвой точки ту работу, то дело, которое он хочет. Хочет ли он начать какую-то работу, хочет ли он что-то новое сделать, неважно. Не идет. Этот ритуал подойдет. Людям, у которых постоянно что-то случается, и они не понимают причину, почему в последний момент все срывается. Этот ритуал может стать ритуалом, дающим удачу или новый старт в любом деле. Этот ритуал может помочь карьер... в карьерном росте и так далее. То есть открывание пути, а там уже желание что должно случиться и как должно быть. Этот ритуал, в принципе, подходит любому человеку, но особенно стихии огня. Тем, у кого стихия огня по зодиаку. Но, кроме прочего, есть люди, которые, например, говорят, вот, знаете мне очень подходят ритуалы с огнем они сразу получаются вот этим людям в том числе есть люди у которых энергии земли не очень с землей у них взаимодействие не получается поэтому ритуалы с природой с травами э и прочее прочее с как бы природными силами не получаются есть люди у которых очень хорошо получается с водой взаимодействовать вот они через э, ритуалы с водой. Например, у меня есть ритуал суви... сувинар. <фиф> Оздоравливающий. И много, много людей написали, что попробовали, то есть испробовали многие из ритуалов, но вот именно этот ритуал окончательно помог. Сила океана. Это вот стихия воды. Есть люди, у которых есть кочевая кровь, Хоть немного. Или кавказская кровь, или цыганская кровь. Им подходит стихия огня. Вот срабатывает сразу же и, и все Вот по этой причине я вам дарю, естественно, уже говорила, различные ритуалы, связанные с разными стихиями. Это не подходит, пробуйте другое. В этом ритуале собраны слова-ключи очень древние. И на основе этих древних, Знаний, создан мой ритуал. То есть некоторые слова ключи, это очень древние, даже не мои, но некоторые, несколько слов ключей. Но в общем и целом, да, целостность ритуала и целенаправленность ритуала, естественно, создана мной. Духом, какое дашь задание и направление, то и получишь. Древний знак, по крайней мере, в раннем средневековье это в магии часто и очень активно использовалось. Шар, показывающий душу человека, его целостность, его жизнь, его энергетическое поле. Четыре дороги, направления, указанные внутри первая буква имени и год рождения, вот 1981 первый. Красная свеча, масло ароматные, то, которое вам нравится, которым вы часто пользуетесь. То есть тот запах, тот аромат, который вам нравится. Вот это немножко такой сладковато-лимонный. Это мой запах, мой аромат. Кому-то может нравиться что-то другое. Сыггаем эту свечу. Этот ритуал можно сделать не больше э, трех раз в неделю. Больше не, не надо. Или при серьезном каком-то деле, при очень таком важном деле. Или просто когда вы чувствуете, что вот, знаете, вот вы хорошо продавали, продавали, у вас все было хорошо, все получалось, потом в какой-то момент все тормознулось, что-то никуда не идет. И вот этот ритуал использовали, опять открыли свою дорогу. Через некоторое время, если снова начинаются нехорошие взгляды, они будут всегда, потому что у нас век, я уже говорила, пустых людей. И человеку сильному, талантливому просто ужасно завидует и желает всего нехорошего. Потому этот ритуал очень полезный, время от времени проводить стоит. Читать нужно шесть раз. Каждый раз через определенный заговор берем, капаем сюда, говорим слова, которые нужно. Когда шесть раз прочитали, открывайте окно, и перед открытым окном уже Читайте сначала стихия огня, потом стихия ветра, воздуха. И через некоторое время ваша проблема решится. Ну вот вы хотите дом купить, а вот ни в какой не попадается. Такой дом по той цене, который вам надо, и по той цене, которую вы хотели бы как бы и купить, или продать даже свой дом. Тоже можно. Вот видите, какое-то дело стоит, открыть путь этому делу и, и своему желанию. Итак, священный огонь, красная свеча, ярое пламя свечи, колесо фортуны поверни. Судьба, открой мою дорогу, призови удачу к моему порогу. Капайте масло, я, например, вот так вот этим вот... Ой, пользуюсь. Длинные спички, потому что так удобнее. Вот так капнули. Можно вот такой пипеткой воспользоваться даже. Итак, капля первая откроет дорогу. Капля вторая покажет мне путь. Капля третья про успех возвестит. И в конце говорите свое желание. Помогите мне силы сделать то-то и это, получить повышение на работе. Помогите мне силы, чтобы я могла э, купить вот то, что я хочу. Здесь в основном материальное желание. Здесь не вернуть мужика, не что-то еще. Материальное желание. Что-то хотите, не получается. Дорогу открыть, чтобы оно получилось. Шесть раз прочитали, еще раз читаем. Священный огонь. Красная свеча. Ярое пламя свечи. Колесо фортуны поверни. Судьба, открой мою дорогу. Призови удачу к моему порогу. Капля первая, КП. Открой дорогу. Капля вторая покажет мне путь, Капля третья про успех возвестит. В конце сказать свое желание И добавить, да будет так. Открыли окно, И снова шесть раз читаем, Обращаясь к ветру. Ветра странники земли, Хозяева высот, Властители Бескрайного неба. Услышьте мой голос. Заклинаю вас. Призываю вас именем Вышнего. Прошу, помогите. Скажите опять же свое желание. Да исполнится неисполним, неисполнимое. Да покорится мне непокоренное. Заклято. Снова ветра странники земли, хозяева высот и властители бескрайнего неба. Услышьте мой голос, заклинаю вас. Призываю вас именем Вышнего. Прошу, помогите. Да исполнится неисполнимое, да покорится мне непокоренное. Э. Можно непокоренные, можно непокорное. смотря какое дело. Если дело касается карьеры, можно непокоренные. Если дело касается продажи чего-то и получения прибыли, то непокорное. Потому что денежная сила, она непокорная и должна подчиниться вам. И в том, и в другом случае правильно. Заклято. Прочитали это все? Нужно потушить свечу. Свечу потушила, что попросила, то получила, истинно. Все, эту свечу спрячьте. Как только то, что вы просили, получится, для другого случая точно также можете взять зажечь свечу. Пока она не закончится, вы можете в этом ритуале ее использовать. Но в других ритуалах его использовать нельзя. Потому что здесь совершенно четко ясно и знаки обозначены, и функции этой свечи, и прочее, и прочее. Очень сильный ритуал, между прочим, если все сделаете правильно. Всем удачи!